Что касается неба, очень важно сразу выделить две зоны. Это зона неподвижной ткани и зона подвижной ткани. Неподвижная ткань начинается от десневого края. И на небе вы всегда увидите такую втянутую линию. Это как раз переход неподвижной прикрепленной ткани в подвижную следицию. Эта линия. Также ограничивает сосудисто нервный пучок. За эту линию опекально заходить ни в коем случае нельзя. Во-первых, будет очень сильное кровотечение, а во-вторых, там соединительной ткани нет. Нам там не нужно заходить. Там жировая ткань. Эта ткань нам не нужна. Поэтому очень важно вот, человек открыл рот. Вы посмотрели и вы сразу же заметили ту линию. То есть втянутая линия или втянутая точка это место, где находится сосудистый нервный пучок. Чаще всего начало отмечается в области между седьмым и восьмым зубами. Это первое. Второе. Анестезия делается в небе, на небе, в самом начале операции и делается укол в подвижные ткани. Если вам тяжело выдавливать жидкость, анестетик, это значит, вы делаете в неподвижных тканях. Анастетик не будет выходить. Обратно, иглу, и в подвижные ткани. Человеку будет больно, но по-другому никак. И для того, чтобы забрать трансплантат, Анестезия делается от восьмого зуба до пятого зуба. В самой обитальной зоне. И никогда нельзя бояться количества анестезии. 90% карпулы можно вводить в небо. В этом ничего страшного нет. Наоборот, лучше вы спокойно работаете, пациент не волнуется. Конечно, в этот момент у пациента будет рвотное ощущение, и будет ощущение комка в горле. Вы об этом предупредите. Пускай дышит носом. И вы можете приступить к забору трансплантата только лишь через минутки 20 после укола. Раньше не стоит. Максимально пропитается ткань анестетика, и вам будет очень-очень комфортно работать в этой зоне. Второе. Забор свободного десневого трансплантата делается четырьмя-пятью разрезами. Два горизонтальных и два вертикальных разреза. Первый горизонтальный разрез делается на расстоянии 2 мм от десневого края. Вот в первой части коллеги делали много ошибок, забывали про эти параметры и уходили глубоко, пекально. Уходим куда? Сосудисто-нервному пучку, Возникает кровотечение. Поэтому первый разрез мы лезвие располагаем вот так вот перпендикулярно к твердому небу. Отступаем на 2 мм. И сзади наперед делаем разрез на глубину 1,5 мм. Дальше мы отступаем опекально на нужную ширину, например, 5 мм. И делаем параллельно первому разрезу второй разрез на такую же глубину, 1,5 мм. Как определить рабочая часть лезвия 1,5-2 мм? После этого два этих горизонтальных разреза объединяются двумя вертикальными Вот таким вот образом. После чего вы уже можете пинцетом выделить или ухватиться за край трансплантата, и, вводя лезвие в верхний разрез, ставя его параллельно, начинаете выделять трансплантат. После этого трансплантат вы помещаете в физиологический раствор. Поэтому давайте сейчас первый разрез, например, на длину 12 мм, на ширину 5 мм будем выделять. Первый разрез 2 мм от десневого края перпендикулярно я буду показывать но на мой взгляд первый разрез второй разрез четвертый вертикальные разрезы после этого мы вставляем лезвие в первый горизонтальный разрез на глубину полтора миллиметра поворачиваем лезвие так чтобы было слегка параллельное направление и спереди назад соблюдая заданную глубину вы выделяете трансплантат потихоньку, потихоньку углубляясь в опекальном направлении. Иду. вопросы возникли это касается ширины глубины и длины трансплантата ширина э, мы имеем ввиду в, в коронально-апикальном направлении вот эту ширину ширина это зависит от дефекта если вы используете тоннельную методику тоннельную методику то ширина трансплантата должна быть на 30-40% больше глубины рецессии. То есть, значение глубины рецессии. Если вы используете корональное смещение лоскута в модификации трапециевидный лоскут, разрез или треугольный, то трансплантат должен быть такой ширины, чтобы он закрывал только обнаженную поверхность корня и не заходил на костную ткань. Если зайдет ничего страшного, не критично, но это вызовет лишнюю гипертрофию. Это вот ширина. Длина также зависит от рецессии. Длина также при тоннельных методиках Трансплантат должен быть на один зуб длиннее медиальнее и на один зуб длиннее дистально от дефекта. А если это корональное смещение ростуто, то тоже по бокам плюс 3-5 мм он должен быть. Теперь трансплантат все поставьте, пожалуйста, в чашку с водичкой, чтобы он оставался сухим. Теперь мы будем накладывать швы на нёбе. Будем накладывать первый вариант. Значит, здесь очень важно сейчас по ним говорить об одном и том же. Нижний край. Я буду говорить нижний край, верхний край. Нижний край – это то, что дальше от зуба. Верно? Все это так понимают? Верхний край – это то, что к зубам. Хорошо. Сейчас мы возьмем и и шовный материал ПГ рассасывающийся на него лучше накладывать рассасывающимся швом, чтобы на седьмые сутки спокойно можно было снять. Значит, первый шов мы накладываем под углом дистального края разреза в области нижнего угла. Посмотрите. Вот под таким вот углом проводим, вводим и вводим иглу вне раны для того, чтобы прижать, возможно, находящиеся там сосуды. То есть делаем узловой шов. Начинайте. Это первое. Изнутри, да. Все сделали. Получилось? Нет? Тогда я сейчас иду. Две секунды. А, что вы делаете? То есть вы заметили, что петля, которая... Нижняя петля. Вы в левую руку держите петлю. Правой рукой сзади, именно сзади, иглодержатель, иглу два раза проводите сквозь эту петлю. Сзади. Сзади вот этой петли. Сейчас я посмотрю. Вот у меня правая рука уходит к вам, то есть, а ваша правая рука должна уходить ко мне. Потом уходит рука влево моя. То есть ваша рука тоже должна уходить влево. И уже сзади входит два раза. Входит и выходит в эту петлю. Два раза, да. То есть ваша рука, правая рука, идет ко мне, влево, и она оказывается позади этой петли. Ко мне и влево. Получилось?